Братья и сестры, я вас приветствую. И сразу начну с вопроса, что является самым важным в нашем спасении, в нашем духовном росте. Я думаю, что все вы со мной согласитесь и скажете, что это смирение, это покорность, когда мы покоряемся Слову Божьему. Бог повелевает, наша задача – смиряться и исполнять. И сегодня как раз такими поговорим об этих повелениях. Где-то год тому назад а Бог вдохновил меня через проповедь моего отца выписать все повеления в Новом Завете отдельно в таблицу. В этом мне помогла моя сестра Вика. Большое тебе спасибо, если ты меня смотришь. Огромное тебе спасибо в этом. Итак, важно ли вообще это? Это очень важно. Евангелие Тимана, 14 глава, 21 стих. Кто имеет заповеди мои, заметьте, заповеди мои, и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Повеление. Это самое важное в новом завете. Бог говорит покаяться, мы должны покаяться, смириться и приблизиться к Господу. Для чего эта таблица? Кому она может помочь? Ну, во-первых, она может помочь проповедникам, тем, которые готовятся к проповедям. И она может помочь всем тем, которые принимают важное решение. Иногда мы сталкиваемся с какого-то рода проблемами или важными моментами в жизни, и мы должны принимать срочные решения. Вместо того, чтобы читать весь Новый Завет, мы можем быстро пройтись по этим повелениям и посмотреть, что же Бог хочет, возможно, в той или иной ситуации. Также всем тем, кто любит Господа, хотят быть Ему покорными, следовать за Ним, эта таблица, мне кажется, будет очень даже полезной. Итак, из чего же состоит эта таблица? Эта таблица состоит из повеления, от кого это повеление и кому она адресована. И дальше мы имеем четвертая колонка, это текст, это ссылка. Матфея в данном случае 1.20. Здесь нужно сделать маленькую ремарку. Здесь отсутствует повеление из Евангелия от Марка и Евангелия от Луки. Но это уже задание вам, если вы хотите, можете выписать все повеления из этих Евангелий. Также можно будет скачать эту таблицу в формате PDF и Word. Ссылки будут в описании. Давайте быстро пройдемся по некоторым повелениям. Например, здесь мы можем прочитать вот пятая глава. Давайте начнем с пятой главы. «Радуйтесь и веселитесь, засветит свет ваш, не думайте, оставь дар твой, пойди, примирись, приди, принеси дар, мирись, вырви, брось, отсеки, брось». «Не клянись вовсе, не клянись, да будет слово ваше да, да, нет, нет. Не протився злому, обрати левую щеку, а дай верхнюю надежду» и так далее. Моя задача вас замотивировать, моя задача вам помочь в том, чтобы приблизиться к изучению Слова Божьему, к любви к Господу, чтобы вы больше любили Господа, потому что это процесс. Наше становление, наш духовный рост – это процесс. Мы не становимся мега-супер-духовными за один день там, или за одну неделю. Мы растем. День за днем мы растем, укрепляемся. И в этом нам ну, могут помочь эти повеления, отдельно выписанные повеления из Нового Завета. Здесь хочу сделать одну маленькую ремарку. В данной таблице есть ошибки грамматические, может быть, какие-то там несоответствия. Прошу меня простить, я не редактировал эту таблицу, но надеюсь, что в таком виде она будет вам полезна. Желаю вам Божьих благословений, дерзайте на пути следования за Господом и до встречи на небесах.